что то и души. Я думаю, вы знаете, что вот когда вы встречаете человека, и вам кажется, что просто, ну вот вы его сто лет знаете. Есть определенные признаки, которые об этом говорят. Это и узнавание, это и любовь, это и верие. В самых первых моментах, в самых первых минут. Да, понятие родственных душ существует. Это, скажем так, дух, который воплощен одновременно в нескольких телах. И у нас есть разные контракты на это воплощение. Иногда мы должны встречаться друг с другом, иногда не должны встречаться, потому что отношения это вообще штука сложная, И я считаю, на мой взгляд, что отношения это один из самых серьезных уроков, которые мы проходим в нашей жизни. Вот как вы считаете, зачем нам отношения, зачем нам нужны отношения? На самом деле дела обстоят немножечко глубже, что да, это всегда работа над собой, да, это всегда какая-то карма. Да, это всегда какие-то взаимные обязательства, взаимный рост, притирки, кармические моменты. И очень часто получается, что мы с вами вдруг оказываемся, хотя мы хотим всей любви, хороших отношений, гармоничных, мы вдруг оказываемся в каких-то разрушительных отношениях, которые там нервы нам портят, по здоровью бьют, по кошельку бьют, даже такое было, которые по самооценке бьют, которые лишают веры в себя, вот, хотя все изначально хотят любви, все изначально хотят действительно любви, хорошей семьи и так далее. Почему это происходит? Здесь, да, здесь э, вопрос в кармических долгах, прописанных в кармическом коде каждого из нас. Так получается, что благодаря нашему кармическому году, всему того, что записано в нем, мы выбираем не тех, то есть это то, что выходит вообще за рамки нашей привычной реальности. И это то, что уходит в прошлое воплощение, в пространство между жизнями, когда есть реально хорошие кандидаты, которые могут сделать нашу жизнь счастливой, а мы выбираем тех, с которыми мы связаны из прошлых воплощений. Да? Когда мы приняли какое-то решение, или клятву дали, как я вам сказала уже, да? обед дали. И, ну, самый типичный на самом деле тип. Космические соглашения, очень часто этические соглашения, они не просто между мужчиной и женщиной происходят, они могут быть между вами, вашими родителями, между вами и вашими детьми, и это когда тяжело очень вместе, да? то есть были какие-то отношения, которые начались в прошлой жизни, и закончились неправильно. То есть какие-то уроки, как я вам говорила, были не закрыты. Либо долгом, либо предательством, либо любовью, и так далее. И тогда вот эти пара душ, которые взаимодействовали в прошлом, они обязательно решают встретиться в будущей жизни, чтобы вместе продолжить работать над возникшими проблемами. Да? И. Степень энергетической напряженности, которая сопровождает это решение, определяет трудность разрыва. То есть иногда бывает действительно невозможно договориться, потому что ну, ну вот никак. А бывает, что все-таки находят общий язык, и у этих отношений всегда есть определенный такой вот фон, я вот на слайде вам разместила, как эти отношения можно определить, то есть эти встречи родственных душ, то есть что такое родственные, вы уже встречались, уже работали вместе, вы можете даже принадлежать к одному духовному роду, и у вас есть контракт, есть соглашение проходить уроки друг с другом. Вот когда происходит встреча по сценарию минус, первый признак это чувство родства, любви с первого взгляда, может быть неконтролируемое физическое притяжение, вплоть до каких-то реальных реакций телесных. Нам да, неконтролируемое. Вот. Может быть, не владение собой. Может быть, какая-то зависимость, изматывающее состояние. Я, я сейчас говорю обо всех типах отношений, не только мужчины и женщины. Может быть, доверие человеку, и вы просто доверяете слепо, хотя этот человек может вас даже 150 раз обманывать. У меня вот была клиентка, которая знала, что сын ее обманывал, всегда просил деньги якобы там на, на учебу, на развитие бизнеса, тупо пропивал, проматывал, тратил на наркотики. Каждый раз приходил к ней, каждый раз говорил, и она каждый раз ему верила. То есть вот ну он хороший, а, и, и это правда. да? Вот. Когда идут какие-то далеко идущие обещания с первых встреч или вообще в процессе отношений, и когда вы не можете прекратить это отношение, даже если вы поняли, что вы страдаете, относится к кармическим долгам. И с этим надо разбираться, оно само по себе не проходит, то есть это есть моменты, которые тянутся из прошлого, это некие определенные кармические узлы, это кармические долги, которые просто необходимо развязать для того, чтобы освободить себя в этой жизни. Вот, потому что некие соглашения, некие клятвы, некие отношения, которые были сформированы в прошлых жизнях, они сформировали узор, да, рисунок кармического тела. Учитывая, что человек он сам по себе состоит из нескольких тел, и физического, и энергетического, вот наше эфирное тело, оно же энергетическое, оно, оно повторяет шаблон нашего физического тела. Но там хранится вся информация о пережитых ощущениях. И вот и именно болезни, да, они зарождаются на уровне эфирного тела, то есть если мы испытываем какие-то болезненные состояния, сомнения, тревогу, паники, какие-то негативные воспоминания, это все отпечатывается на уровне эфирного тела и потом переходит на наше физическое тело, мы начинаем болеть. Есть и еще выше уровень, наше каузальное или кармическое тело, которое связано ну, с нашими прошлыми жизнями. И там идет именно информация, запечатанная обо всех блоках и кармических узлах. И каждый раз, когда я вам уже говорила, когда мы проходим один и тот же период, как по спирали, да, ту же точку в нашей жизни активируются определенные события. Люди какие-то приходят, вдруг появляются, да, ситуации случаются, события разные происходят, и мы испытываем эти ощущения, потому что эфирное, и каузальное тело очень сильно, мощно влияет на наше физическое состояние, эмоций, вплоть до смерти. То есть можно даже умереть. Но первые признаки, первые маячки со стороны пространства – это легкие недомогания, легкие заболевания или проблемы, которыми нас тормошат и которые заставляют нас пробудиться, да, задуматься, что в нашей жизни происходит. А, какие признаки есть, по которым вы можете себя продиагностировать? А, признаки незавершенных кармических отношений на сегодня. Будьте честны сами с собой, есть определенный списочек, вы можете сами себя протестировать. В принципе, всего лишь 6 пунктов. Вас не любят, нет возможности вступить в законные отношения. У вашего партнера есть зависимость. Опять же, смотрите шире, не только мужчина, женщина, дети, родители. Да? А ваш партнер тиран. Ваш партнер нелюбимый, вы не любите, вы ничего интересного, хорошего, качественного в нем не видите. Или вы считаете, что ваш партнер идеальный, недостижимый. Это могут быть дети, это могут быть родители, это могут быть бизнес-партнеры, это могут быть партнеры по жизни. Но это, скажем так, признаки достаточно тяжелых, незавершенных кармических отношений, где осталось много всего непроясненного. Это просто оказывает а, влияние на вашу а, сегодняшнюю жизнь. Могу вам сказать, что а, в кармических отношениях нельзя просто уйти, вот закрыть глаза, сказать, ой, это не про меня, это не со мной, поменять партнера, да, или жить одной и так далее это не работает почему потому что у нас есть с вами кармические коды у нас есть клеточная память где все прописано и любые кармические отношения их необходимо исцелять Потому что это, прежде всего, некая программа, которая прописана на уровне клеток, на уровне вашего кармического кода. И это программа, которая живет, верите вы в нее, не верите. Обращаете вы на нее внимание, не обращаете на нее внимание, но эта программа, она притягивает повторяющиеся уроки в вашу жизнь, повторяющуюся ситуацию, она, собственно говоря, понижает ваши вибрации ниже уровня счастья, то, что я по себе тестировала много раз. И вот когда есть желание, есть цели, есть мотивация, а ты не можешь выпрыгнуть выше определенного уровня до тех пор, пока ты не разберешься со своим прошлым обычно все кармические долги и программы они не дают возможность реализовать свое предназначение возникают какие-то препятствия вы вроде хотите но не можете то на тренинг по предназначению не можете попасть то еще что-то ну масса масса примеров то есть есть необходимость исцеления все кармические отношения необходимо исцелять сами по себе они не проходят и они оказывают огромное влияние на нашу жизнь